Эта машина прошла 500 километров на специальном воспитательном полигоне. Теперь, уже в городских условиях, ее работу проверяют ученые из объединения «Источник». Их главное внимание обращено на двигатель. Электромотор мощностью 12 киловатт. Электромобиль марки ВАЗ-21029 отличается от обычной модели Жигулей» тем, что у него отсутствует двигатель внутреннего сгорания, отсутствует коробка передач, отсутствует бензобак, отсутствует рычаг переключения передач и нету педали сцепления. Это очень чистая машина, у него нет выхлопных газов, и для города это незаменимая машина. Сегодня электромобиль может совершить поездку в 85 километров со скоростью выше 60 километров в час. Потом надо подоряжать аккумуляторы. В объединении источник ищут пути увеличения емкости батарей, Повышение их эффективности. Первое практическое применение электромобиль марки ВАЗ найдет во время проведения Олимпиады 80.